Продолжаем обучать маленьких детей английскому языку. Очень здорово подходит тема «my face», «my face». Не нужны ни картинки, ни игрушки. Все показываю на себе, и ребенок показывает тоже на себе. «Nose», «Ears», «mouth», «eyes». Дальше мы добавляем два местоимения. «My nose», «your nose», «my nose», «your nose». И просим ребенка показать. Point to your nose. Point to your nose. Point to your eyes. Point to your eyes. Touch your ears. Touch your ears. И последнее. Вводим грамматику. This is my nose. This is your nose. These are my ears. These are your ears.